Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале Честный юрист. В этом видео расскажу, какой порядок обжалования определения о возвращении искового заявления на примере конкретного дела, в котором я участвовал в качестве представителя. В каких случаях суд возвращает исковое заявление? В соответствии с статьей 135 Гражданского процессуального кодекса судья возвращает исковое заявление в случае, если и не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора, либо, естественно, представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории спора. Заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, дело не подсудно данному суду общей юрисдикции или подсудно-арбитражному суду. Исковое заявление подано недееспособным лицом, исковое заявление не подписано. Или исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочия на его подписание и предъявление в суд. В производстве этого или другого суда, либо Третейского суда, имеется дело по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям. До вынесения определения суда принять исковое заявление к производству суда, от суда поступило заявление о возвращении искового заявления. Не устранены обстоятельства послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения в срок, установленный в определении суда. Возвращение искового заявления судья выносит мотивированное определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, если дело не подсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. Определение суда должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенным к нему документами. В пример могу привести недавнее дело, в котором я участвовал в качестве представителя, в котором судья вернула мое исковое заявление. Дело обстояло в следующем. Мой доверитель год назад дал долг денежные средства своему знакомому, который постепенно их возвращал денежными переводами на банковскую карту. В какой-то момент переводы прекратились, связаться с должником кредитор не смог. Обратившись ко мне за консультацией, мы вместе проверили сведения о должнике в реестре наследственных дел на сайте Федеральной Натеральной Палаты, ввели там фамилию, имя отчество и дату рождения должника и таким образом узнали, что должник скончался и в отношении его имущества открыто одно наследственное дело. Подать требования в течение шестимесячного срока до того момента, пока наследники не вступили в наследство за должником, мой доверить не успел и нами было подно исковое заявление в районный суд за пределами шестимесячного срока, то есть после того, когда наследники вступили в наследство. Предъявить требования конкретному лицу, наследнику, мы не могли, так как не знали его. Поэтому исковое заявление было подно к имуществу должника в порядке исключительной подсудности по правилам части 1 статьи 30 гражданского процессуального кодекса. Районным судом было вынесено определение о возврате искового заявлений к наследникам должника на том основании, что суд посчитал настоящее дело. Не подсудным районному суду, а подсудным мировому суде. В обосновании своего решения судом указано на пункт 5 части 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса, согласно которой дела по имущественным спорам при цене Иска, не превышающего 50 тысяч рублей, рассматриваются мировыми судьями в качестве суда первой инстанции. В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного суда о судебной практике по делам и наследовании. Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые возникают у наследников после принятия наследства, например, по уплате после открытия наследства процентов по кредитному договору, заключенному наследодателям, по коммунальным платежам за унаследованную квартиру и другие, подсудным мировому судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей. Позиция суда понятна. Суд считает, что обязательства наследников-должника возникли после принятия наследства, цена иска составляет 45 тысяч рублей и на этом основании посчитал дело подсудно-мировому суде. Так как спор между судами о подсудности дел не допускается, у меня имелось две возможности для решения этого вопроса. первое – это подать исковое заявление в мировой судебный участок. В этом случае мировой судья обязан был бы принять производство дела и рассмотреть его по существу. Или подать частную жалобу на определение районного суда в вышестоящий суд, с требованием отменить определение районного суда и принять исковое заявление в производство районного суда. Выбирая из двух вариантов защиты права доверителя, мной был выбран способ защиты по подаче частной жалобы на определение районного суда в высшестоящий суд. Причиной этого выбора являлось то, что у мировой судьи, в производство которой поступило бы дело, я уже участвовал раньше в нескольких делах, и качество ее работы мне не понравилось. Ни разу в этой мировой судьи судебные дела не начинались вовремя, мне приходилось ждать по два часа, несмотря на то, что передо мной судебные заседания не проводились. Сама судья детально в деле не разбиралась, потом эта мировая судья выдавала два раза исполнительный лист, и в двух случаях в исполнительных листах были ошибки, на исправление которых тоже пришлось тратить время. Поэтому я и решил просматривать дело в районном суде, тем более, что основания для этого имелись. На чем у меня была построена правовая позиция для подать частной жалобы? Подсудность гражданских дел указана в главе 3 Гражданского процессуального кодекса. Так, в соответствии с пунктом 4, части 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса, мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей. В пункте втором постановления Пленного Верховного Суда на судебной практике по делам о наследовании разъясняется, что в соответствии с правилами подсудности гражданских дел, установленными статьями 23-27 Гражданского процессуального кодекса, все дела по спорам, возникающим из наследственных правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на долгах наследодателя, например, по делам о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору, по плате жилого помещения и коммунальных услуг по платежам возмещения вреда, взысканным по решению суда с наследодателя и другие, подсудны районным судам. Так как у должника наследодателя имелся долг до его кончины, который не увеличился ввиду отсутствия начисления на него процентов, рассматривать настоящее дело должен районный суд. Частная жалоба на определение районного суда о возвращении искового заявления подается в течение 15 дней от даты вынесения определения. вышестоящий суд апелляционной инстанции. Это может быть городской суд субъекта или областной суд субъекта. Частная жалоба подается через суд, вынесшее определение, которое жалуется. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу вправе, оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения, или отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу. В мой примеры, городской суд отменил определение районного суда полностью и разрешил вопрос по существу, которым исковое заявление было принято от производства районного суда. Таков порядок обжалования, определение суда о возвращении искового заявления. В приведенном мной примере суд апелляционной инстанции согласился с моей позицией, и дело было рассмотрено в районном суде. Стоит иметь в виду, что такие возвраты имеют единичные случаи, которые возникают просто из-за невнимательности судьи или помощника судьи, который проверяет поступившее производство судьи дела, или возврат происходит из-за допущенных нарушений в исковом заявлении заявителям. Прежде чем обжаловать какой-либо судебный акт, необходимо точно знать, как закон и разъяснение пленума Верховного суда данный вопрос регулируют. Исходя из моего примера, видно, что сильной необходимости подать подачу частной жалобы не было. Если бы я в мировом суде, в производстве которого по подсудности поступило бы дело, ранее не участвовал, то подал бы возвращенное исковое заявление в мировой судебный участок. Потому что возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению в суд с иском к тому же ответчику о том же предмете и по тем же основаниям. Теперь вы знаете, как происходит обжалование определения суда о возврате искового заявления. Надеюсь, что видео было вам полезным.